Помню, в детстве очень долго мог смотреть на солнце, и оно не слепило глаза, и на солнце можно было тогда увидеть, как бурлила плазма, да и в световом плане были насыщенные цвета. Интересно. Ну, это вот вера твоя в это самое, да, тогда, в тот момент времени, ты видел это, этот объект, видел э, тот, э, ну, как ты считал, это он на самом деле существует. Понимаете, весь мир этот наш окружающий, да, мы его рисуем э, так по степени своей веры. Вот. Если человечество убедили, что вот эта хрень на небе да, светится, 147 миллионов километров, ядреный такой шар, на котором миллиарды ядреных этих самых, и на него смотреть нельзя, глаза испортятся. Если в это верить, действительно, на Солнце смотреть нельзя, глаза действительно испортятся. Если это верить в то, что это некий такой образ, проекция настоящего Солнца, этого трехликового этого нашего ра там, ну не суть важно да вот, на это нормально можно смотреть хоть днем, хоть вечером, хоть на закате, хоть это самое с утра вот, тогда у тебя была уверенность в это и ты это воспринимал именно таким образом буквально это можно вот как Стрехлебов еще раз глаз взять вот так вот и перенести, посмотреть прямо вот на тот объект, который удален там на мириады якобы километров вот, все проходит в нашем сознании коллективном сознании дополню еще. Вот благодарю. Да. Через рентгеновский снимок он же Влад. Через рентгеновский снимок смотрел как-то летом и оно больше на лампочку похоже, зато хотя бы на закате оно оранжевым светом отдает. Да, цвета, конечно, по поубавились. Вот. Действительно, я помню, было желтоватое, ну очень давно, так сказать. Вот сейчас оно вот именно белый свет такой. Вот я предлагаю через закрытые веки, чтобы безопасно было для всех, посмотреть на Солнце и прочувствовать. Вот. И я уверяю вас, в основном, ну кто вообще в состоянии это, вы увидите, что энергия уходит туда, в это Солнце. Потому что Солнце на самом деле, оно это, ну он не монохромный лазер такой, да, вот, когерентный излучатель, много такой, поли волновой. Ну да поле да, волновой когерентный такой излучатель вот и он же на самом деле сжигатель э, ну, энергии, плоти, материи и прочего прочего и если у вас видение это открыто вы видите как туда уходит э, энергия уходит вознесу, если пинают пугают, точнее пинаешься и пугаешься, то еще даже не возлежишь в направлении здравости, чуть выше не пинают так получается ну, как бы сказать, да, вот, это ж по ведическим писаниям это так, наш мир это мир смерти, мир страданий, вот, нас, допустим, да, определенным образом уже не пинают, вот, но мы то ли сами себя пинаем, то ли еще каким-то образом, вот, меня вот дико возмущает, да, это, собственно, Почему только меня? Вот Яна возмущает, наверное, многих из вас возмущает. Вот это. Медленность вот этих процессов, медленность вот этого просыпания, когда мы прекрасно это видим, осознаем и понимаем, что вот это вот херак и все. И до вот этого высера коровья уже мы должны были шагнуть в новый мир явной такой уже поступью, да, нет, придумали вот этот высер, да, бегает какой-то шарик с какими-то пыптыками, да, вот, не помогло это, да, Ну затянули время, линейное время, потом придумали вот украли. это. Украли. Да, просто вот ну вот так вот нагло, по-хамски украли, потом придумали это специальную операцию, ну и прочие вот эти вот дела, вот, понимаете, каждого, на каждого находится этот самый... На хитрую жопу находится этот самый ключ с поворотом, ну в разные эти самые. Я бы сказал, меньше действительно пинают, но действительно из-за из осознанности свои, как-то многие знания, многие печали. Ты себя сам действительно начинаешь, ну как не пинать, не это не не бичевание, как бы самобичевание, да, а. Ну вот да, как я тебе сказал, действительно, почему так медленно? Почему вот этих много вопросов, этих самых... Как у Трехлебова, что от собственного тела тоже будешь это... Да, возникают вопросы. Ну почему э эти-то, эти-то, эти-то, э -эти такие-то боли там-то и там-то-то? Хотя ты знаешь, что это можно э -э, тем-то или иным способом это все излечить. Либо быстро там, ну вообще вот эти мехрана кишеда, кровати и прочее. Что оно есть, вот где-то оно есть, но только это не дается. Либо медленно... Э -э там фрукты, сыроедение все такое прочее. И это тоже, ну, так скажем, за, завинчивается этот чуть-чуть, чуть-чуть не так сильно, но тоже завинчивается этот край. И поэтому в таком смысле тоже страдания определенные. Ну, меньше, но да, есть. Остается, но меньше, конечно, чем не совсем неосознанном состоянии. Поэтому, ну да, можно сказать, что в интерпретации Вани, что нужно выше вибрировать, меньше будут паразитные, негативные низкие вибрации тебя доставать. Ну, можно да так. Но идеально <с пока <с не получается. Потому что, к сожалению, активируются и усиливаются некоторые другие аспекты, скажем так. вот там Болезненное какое-то состояние от того-то приходит. Если тебя не бьют в прямом смысле слова, то в нашем мире, к сожалению, болезненно воспринимаются вот эти вот вещи. Активируется восприятие ну как бы это сказать да усиливаются вот это тонко материальное восприятие вот это несправедливости этого мира и это очень болезненно и приходится еще больше затрачивать энергии для того чтобы выравнивать вот это свое душевное духовное состояние иначе да. можно а просто логике, с ума сойти по логике должно определенное количество ну на, начиная блин сука с одного это должно быть человека человеческого индивидуа дошел до какой-то этой самой он понимания этого мира до, как, до каких-то этих условных вибраций или тем более группа э, личностей этих мир то должен приподняться для них хотя бы для них я уж молчу но по, -по, -по логике мы то говорим о том чтобы этот мир создать по починить отремонтировать он должен для всех подняться на новый уровень как на качественный уровень чтобы мы осознавшиеся не страдали мы вот здесь вот блин а мир здравости вот тут вот блин мы поднимаемся поднимаемся вроде бы как этот самый лучше выше должно быть ближе к этому самому к, ну как это к идеальному к хорошему а все не дотягивается он до нас или мы до него понимаете все это самое на самом деле прогресс очевиден конечно я неоднократно говорил по сравнению с тем как у вот 14-15 год вот как мы под обстрелами вот загинались да где-то в окопчиках это же совершенно другое дело. Мы сейчас сидим в добре, в тепле, трендим с друзьями, с продвинутыми, да, которые вот нашлись, да, на этом нашем жизненном пути в, по интернету, да, ну не в живем, ну живем, в... вот летом, в живьем вот тем более были по интернету регулярно, а до этого вообще не знали, что могут быть и было, есть такие человеки, поэтому, да, прогресс, конечно, есть. Вот и в это этом же опять плане. же, это не халява, это тяжкий такой труд, да, тяжкий такой труд, поэтому опять же, все равно э, улучшение идет, грандиозное, ввиду того, что мы не ну, скажем так, как бы это сказать, да, не сдаемся и не соглашаемся, вот, поэтому поэтому пока не можем еще заявить о том, что вы все, все, мир, дружба, жвачка, нет, все-таки в новый мир мы еще пока не шагнули, а шагнем мы только именно вот коллегиально, совместно, конвенцию когда соберем, достаточное количество продвинутых, этот мир вот так мы вот изменим и все, и заживем по-настоящему, и так, да, вот, ну, а вот поясняем, Сопливую эту самую музыку. Вот, понимаете, опять же, вот, э, вот мы говорим и э, аудиторию матрица, да, предоставляет очень небольшую. На самом деле, нас должны смотреть и внимать буквально каждому слову, каждому звуку миллионы. Вот, если бы это было допущено, вот этого безобразия бы не было. Вот, понимаете, на самом деле, верующие, насильно кого-то это самое загнали под ружье на передовой, сожгли их солнцепеками там, или каким-то этим самым собственным, так сказать, огнем, да, вот, карательных подразделений, заград отрядов этих. Это не суть важно. Результат вот он, так сказать, налицо. Это о чем говорит? Просыпаться нужно. Нужно просыпаться, иначе будете утилизированы. Тем или иным способом, понимаете? Тем или иным способом. Это не самый приятный способ, поверьте. Вот, на передке загнуться под обстрелом в дерьме, в говне, в кровище. Может быть даже в собственном. Да, вот. это, не... это беда, огромная беда. Вот там, где э, в памятнике, где лица были. 90 процентов молодые симпатичные парни это это же русские, русские, русские белые, белые, да. белые. это белые страшное магия Очеред... и мозги перри это самое и все а это это генофонд это это семена вот эти вот, вот. причем э, уже же с того что эти семена взросли могли взрасти и ну вернее они взросли да и они могли дать потомство вот эти яблочки сколько потенции сколько э, детей и это все порезано, обрезано. Вот. Это страшное Кем дело. это сделано? Вот. На явном плане это вот эти президенты и прочие пидорасы. И проститутки, и прошмандовки конченые. На более продвинутых планах это вот эти бесы и демоны, вот эти вот, да, инопланетяне, как некоторые говорят. Вот. Ну, то есть высшие силы, вот это в просторечии, да, вот как мы говорим, пидорские на самом деле, потому что все равно этого не должно быть. Эволюция должна продвигаться совершенно другими методами. Да, вот. они Убивать карательными методами нет, нельзя это делать. Сначала нужно, если вы дали жизнь этой планете, если вы дали жизнь этому ребенку, который вот воплотился, первым делом что нужно сделать? Накормить, напоить, пригреть Научить, блять, надо Они а не сразу пинать и, и, и, А после пинка бошку отрубывать А да что ж ты такой тупой, блин Немовля еще, младень а Че ты, блин, не это Че ты орешь вот. И неважно, какой там флаг Триколор, черно-красно-синий Или бело-красно-синий Или, или звездный, блин, блин, Какая да. пизду разница, блядь вот. Чье это кладбище Или вот эта ангелов в Донецке Это, это все страшно и это с попустительством при, примириться с этим невозможно, да, с попустительством вот этих вот так называемых непонятно каких сил да, конечно, мир программен, он виртуален вот, потому что по сути бессмертная душа но все равно нельзя вот, я все равно никогда не прощу этим высшим силам о том, что чтобы стать по-настоящему богом, нужно познать там мир смерти, мир этих страданий. Достаточно кино посмотреть, не надо сюда погружаться, вот, чтобы хапануть это по полной программе, Больше по, по Может моздри. быть потом, чтобы вообще хорошим богом стать, надо пару войнушек и так подкосить пару этих, ну, чтобы так практику еще. Вот. А если послушать этих суперпродвинутых почитать, что мы <къем> делаем уже целый ряд лет, вот получается, понимаете, что каждая вот эта волна, то что происходит, да, высшие силы. Ну вот послушайте Кедровского, он хорошо, хорошо говорит, туда, свеженький, украинский этот самый, да, стрим у этой Letsbet. Вот послушайте внимательно, как он и говорит об этом. Вот эти все эти версии, да, когда высшие эти постаси создавали эти миры. И каждый раз эти миры, они запихивали в жопу. В разную жопу, но каждый раз запихивали. Почему? А потому что изначально это было спроектировано целенаправленно понимаете целенаправленно ну сейчас якобы это все заканчивается вот ну опять же в очередной раз мы это слышим там с девяносто пятого года это заканчивается там еще угу. с какого-то года это... с 96 -го, да. по моему начинается начался активная да. фаза дня сварова потом я слышал с 1960 -го. помнишь это ж было ну, значит, да. что там заканчивается и вот уже начинаются там первые эти как просветы. Ночь творога заканчивается, ну, да. блин, ага, натворожили, блин. Вот. Поэтому, опять же, все зависит от нас. Вот я считаю, что все э, зависит от именно человечества, от разумного человечества, объединенного разумного человечества. Вот. И это все прекрасно понимают. И мы, может, подойдем сегодня к тем, которые провозглашают, вот, сейчас новые, тенде... ну как новые тенденции, новые, напра... не направления, а новые как, как их, блять сказать, этих мразей, которые организовывают целые такие течения, учения, ага. объединенные вот эти... Это что-то вот. было аж выражение, да, вот это... Ш... Лжеучение вот эти целые. Ну, по-моему, Хакимов об этом ну, говорил. Вот, на ш... Объединение на все это дело, да? Так, ну ладно, двигаемся, опять мы увлеклись.